Я был никакой плане. Все работало очень стабильно и хорошо. Я работаю Ребят, ну вот вы спрашивали про печку. Она на самом деле очень простая, банальная. Для безобразия безобразие. Вот. Подача масла производится именно вот здесь. Включается трубка. Она идет внутри воздуховода до самого на самой внутренности. Сейчас я разберу, все покажу. Ну а здесь крышка нами который которая не дает температуру. Ну, огонь, который большой собирается и выскакивает наружу. То есть он выглядит вот таким образом. Это пламя-носитель. Сварил, как получилось. То есть пламя поднимается вверх и вот в это отверстие услопное, чтобы не залетало, соответственно, пламя-носитель пламя поступает сюда и через отверстие выход уходит уже сюда, внутрь на улицу. Как-то так. Вот, в общем-то, она в разборе сейчас полный. Все очень банально. Обычная шпилька на восемь. Насквозь. Это чаша, там, где горит масло. Через это отверстие поступает масло. То есть, внутри она выглядит именно вот так. Вот. капает масло воздухом завихряется, ну, банально все, на самом деле. Вот. Внутри, когда чаша стоит в самом низу, здесь внутри варено кольцо, то есть варено примерно вот на этом уровне, чтобы воздух, который внутри, проходил только через отверстие и уже уходил сюда. Соответственно, получается там завихрение, и огонь горит. выше. Ну, как бы, ничего сложного. воздух, что здесь обычно а, отверстие под улитку. Вот улитка. Олег Шправович, Маша, все, рулит. То есть вот это нагревание вставляется вот так вот крепится и надувает туда воздух, соответственно, внутрь, по кругу и чаша выходит. Это отверстие для розжига из него я зажигаю горелкой обычно заживой, ну и все остальное. Ребят, ну вот такой вот пульт собрал из было, так, с подручность, То есть это обычно был питание от компьютера, это регулятор, как его, Минутный. Ну, короче, временной, чтобы время выставлять, сколько включается подача, выключается. То есть вот так у нас все включается. Вот. Здесь регулируем подачу масла. То есть вот сейчас сейчас поставлено 6. 8, 8,6. То есть это скорость подачи масла. Здесь регулируются обороты вентилятора. Вот они пошли крутиться. Вот. Это прокачка. То есть, я нажал, на включился. И пошел прокачивать. <клыш> это когда, только перед запуском. Бывает ну, соответственно, таймер. То есть, я его включил. Таймер начал отсчитывать 15 секунд. Ну, это сейчас так запрограммировано. 15 секунд пройдет. Включится временной э, режим, сколько он будет подавать масло, То есть, смотрите, насосиком то есть он подал и выключился. И таким макаром он будет подавать в чашу масло для того, чтобы все это поддерживалось. И все это регулируется этим китайским приборчиком. Обычно. Вот. Ну и соответственно можно регулировать больше секунд, меньше секунд, больше задержка, меньше задержка. И тем самым нужно подобрать оптимальный режим работы этого устройства этой печки, и тогда все будет работать хорошо. Также воздух смогу регулировать больше-меньше. И все, можно выйти на оптимальный режим. Вот это обычно насосчик, который, кстати, куплен на Алиэкспрессе. Ну, высокого давления вообще, но как бы он все равно подошел сюда. Я на маленький оборот даю, и как бы его хватает. Но это все временно, временно все это. все это конструкция временно, потому что, чтобы просто попробовать, как это все будет работать, создавалось. Вот и все. Ну вот, начинаем прокачку маслица этого. Включаем. Ставим 100%, чтобы быстрее оно дошло. И включаем. Идем смотреть спичку. Когда придет. Как он там появится? В крышку тогда. Появился. Все. Все включаем. Наша нашу печку и включаем временную подачу. Задержка стала шкурс. Срабатывание на 2 секунды. Подача Нужно на 2 Вот как бы сейчас работает в стабильном режиме. Подача масла такая ставила 100%, чтобы на всю мотор полегче было. Воздух 25%, задержка 2 секунды, подача 2 секунды, задержка 15 секунд. С вот в режим, вот здесь работает, не думает. Температура сейчас 400 Сколько там было уже? 400 градусов Половы все На этом нужно к нам чтобы я был на таком плане Все работало очень стабильно и хорошо Сейчас минут